Лолка, бум и джокер. И сейчас мы начнем игру. Да, всем привет. Погнали! Фу. Два мяча. Я, я жрать успе... успел. Все... Два мяча за мной, блин. Нет, нет. Блин, сзади мы, сзади, сзади, сзади. Берегу, бегу. Хотя его дыра сильно. Все за мной. Ну, в общем, я туда как душу. Сундук вижу, ну там щелк. Сейчас завалю, блин. Как вы думаете, догоним его? Не знаю, знаешь, еще три человека. Сзади меня кто? Два. Точно не е. Потому что. Ну, я уже само собой. Мод, стопки. Мод, стоки. Я че узнаю? Я себе лук подорвал. Ты где, блин? Я рядом с ним. У меня жестко лагает не могу бежать ладно Блэк, за мной блин лучник этот не знаю кто еще ты не суду знаешь не я это на этой карте первый раз я, я вообще не знаю я вообще не играл Блин, я надеюсь ты не слился не не у меня сейчас все найдет вообще я иду там да, девчонки пинают так тебе не стыдно Пал с высоты, с полу упал, и умер. Че услился? А мне на ноги. Я тебе шлем отдам. Давай. Я снимаю. Погнали. Почему такие жесткие лайки? Потому что ты снимаешь. Хорошо, что не моя очередь выпала. Ну, следующая моя очередь. Фух. А потом твоя. Ха, ха, ха Думал никогда не будешь снимать Ага, еще что -то. О, домик, домик Я нашел там. Блин, кажется, что я бегу, блин, какой-то мужик с заправленной рубашке. Не, потому что такая маленькая фигня, такая маленькая Я что-то вижу здесь Я что-то вижу здесь Чё там? На горы забираемся Как-то знаешь, я уже понял да, я конечно дома. Я нашел дом. Деревня. Где деревня? Какая деревня? Я тоже. Это же круто. Я тоже, в общем, в деревню. Тут ля много. Картина. Картина? Да. Там что иди, если я буду другую хату рассматриваться. Есть у меня есть лук, который надо на еда, Как хотел. А тут вообще сундуки есть? У меня один был. У меня, ну, у меня второй попал. У меня вообще нет. У кого есть еда? У меня вообще нет. Точно не у меня. Это, это я тебя думал. Что... А что, банкрот, по идее? Ну, я вообще банкрот. Ведка Сэмпус. Я... О, тут да еще один дом. Казатель, о, я сундук нашел, вообще жестко спрятанный. есть еда? вообще нету еды блин, я сейчас умру да, я уже начинаю подыхать у меня четыре еда вижу чела опа, опа о, блин, это, это, я, это блин это есть а? еда, блин? А, нет и мы оказались в одной деревне без еды а кому меч? Меня... А Блин, мы слева. Да, я не Не бегаем, не бегаем, а то умрем. Да я, в общем-то, бежать-то и не могу даже. Я почти. Все, сейчас тоже не смогу бегать. Нас, подожди, слышь, куда попр. Тут судука вообще, походу, нету. А это как ты вообще даже не знаю, не ведусь. Шумбики, но они или хорошо спрятаны, или их очень мало. мы такие такие. Да. Вижу корабль. Я не слепой, тоже вижу. Я не вижу. У, -у, -у. У меня ФП. Ты где, блин? Не, да, где-то сзади. А куда вы пошли? На корабль. Мы уже запретим. На корабль, но где этот корабль? Пиричи, знаешь, я тебе так скажу. На краю карты. Вот, нашел я ваши корабли. там было? Турец одна. О, да, сейчас себе скажу, это будет лучше наверх, может, что там найду. А сколько тут осталось человек? Одиннадцать. Я не знаю. Кто с по скайпу? Я нашел сундук от он умер. Как так можно было уметь? Тупая я вообще смертная. не умею. Да, вообще тупая О, блифа вижу. Ну, конечно. Как мне... Стоит, Стоит не... на километр от тебя. Знаешь, я не могу нормально проплыть. Правда, он просто лагает. Да. У меня голодуха я, я, я, В общем, я начну нормально уже снимать со 2 апреля новым а включена Можешь уходить отсюда, Блиф Так какого же Ой, я на какую-то арену зашел Зачем? Без нас Да не, я просто заглазил на кнопку, там в что-то была бы убей меня Убей, прошу. Ага, кто меня убьет? Не меня. с высоты. Тебя Путин убьет, прошу тебя как обман свой. Сейчас на кого-нибудь с Норвелом Крынды чумана пока. Не, не, у меня, у а у на какой-то меня... арене Блэкер? А? Я уже вышел из арены. Короче, меня... я на центр бегу. Меня не Может меня, там... меня... меня кто-нибудь на центре встретит? Короче, эти голодные игры стали неудачными для нас. Да, особенно для меня. Ну, следующий голодный снимать я. Эпичный фейл. Слышь, у тебя помощнее хотя бы в виде карты. Кстати, а у меня есть две стрелы и лук. Я не знаю, где ты. Я знаю, что вот этот паркур пройдет мир. С чел с, с, с железным мечом. Давай, Хочешь прикал, я чем если у него алмаз есть? И много людей. топору, чувак! С, скрафте, блин, лопату будешь ней бегать, всех убивать. У него мечно острота один. Короче, эти голодные игры не неудачные, не, не, не, не а удачные. Ну, как бы, мы это только для тебя. Эти голодные игры удачные. Ты что-то офигел? Ну, знаете, я еще кулаком запинала, ясно тебе. Кстати, я ловушку нашел, где может сгореть нам двоим. Ты беспаленный такой, что ли? Победила, Тайпа-МП Сейчас тебя заварят Сколько людей там? осталось? Семь, не считай, с нами что? Да, что? считай, считай что? с нами паркур. А, вот сюда мне Ой. надо идти А, вот сюда мне надо Ой, да, еще одна Я хочу на паркур, ребят Я в лесе Хочу паркур, хочу паркур, а, хочу паркур. Я корабль нашел а у тебя брифчл? что? Я.. Возникал. Лабя. Скорее всего. Меня сейчас убьет. Нет, смотри. Я его даже не могу ударить. Я до него подойти не могу. Я его убил. С такими жесткими лагами. еще и убить человека. Это уже. Ты мастер. Это эксперт. Ну, правда он шарился в сундуке, но это. Ч ⁇ Я вздох опять. Ну ты лох. А я уже все броньку набрал. Ну и в общем я тоже, но у меня... Ты скоро там вдохнете вы? Можно, кстати, взглянеть. И у меня, как всегда, жесткие лаги Это жестко от меня сама. Блин, мне бы еще один алмаз и будет. Алмазный мед скрадется. Да. Я пришел в третий ставьте. раз к той же деревне. От того. Ну, то убил человека. Это Целый! Ты целого убил человека, чувак. Тебе надо проспрашиваться с жизнью. Не хватает нормальных штаников. У меня 4,5 брони тело. Алмазным? Нет. Тах от ухосбич! Третий! Точнее, мини-чурсы! У нас идет твое на кулаках! Ой, я скоро сдохну. Нет, нет, нет, не отпечаток от голода. У тебя есть деревянный меч? У меня? Да. Конечно. Ты чё, мистер Лолой, я сейчас знаю, что делать, я сейчас с кулаками запинаю. Хотите прикол, чел облутал да. один сундук, хоть на его пути было пять сундуков. А, сам... а нет, пацан, или, слеп... не... или слепой, не... или очень придурился. Или он просто хотел бы быстро сжать на незналках и. Или... или это просто мы учили Где? И, общем, где я? Че увижу? Где-то да что. Кочу. Ай, ай! Нет, не меня, не меня, не меня! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Я хотел меня нет, убить нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. У меня два алмаза. И что дальше? Я пойду делать алмазный меч. Конечно, у меня и так было алмазный меч на острота один меч. А я пришел второй раз к тому же кораблю. Вот лох. Не завидую. Я а как было вообще с паруса упасть и сдохнуть? Ну это ну, только знаю. ты можешь. Да. Да не, не понял, у меня было все хп, а не сдох так. Я... Эпичный Но... фейл. Надо снимать это на видео. Да, да, да. Ну жалко, я только заснял твои вещи и уничтожил. Скажите, вторую голодную игру я не успею снять с вами. Одним словом, меня. Наверное, вторую голодную игру будем завтра снимать. А чё? Ну потому что уже 30 минут сейчас будет когда закончим. Пацаны кто ставит сколько у меня будет дизлайков? Ноль. Ой дизлайков много. Короче давайте закончим эти голодные игры прописав команду из Голиафа. Да да да. Ты как хочешь я хочу поиграть с этим. кем? С тобой что-нибудь. Я в голодный. Я вообще паркурмастер. Я буду в голодные игры сейчас играть. Иди в эти? Да. Голодный, я ничего не знаю. Гололокобум, иди, меня убьёшь. Пропиши команду из Гелиава. На спаун, иди. Я вообще далеко от него. Я сейчас чисто самоубийство сделаю. Блин, вот убийстве меня не здесь. Я сейчас а в спаун, и спрыгну, как ты. Напиши, что надо написать для... Чё? Для самоубийства э, Выхода из сера. Э... Вы хотите? Вы что-то что самоубийства творите? Что... Потому что я такими темпами могу выиграть. С такими жесткими лагами. Мне лень сейчас доигрывать просто. Сколько человек осталось? Четыре человека. Я упал с высоты. Короче, давайте я снимаю видео. Блэк пошли. Ну давай, умирает пиши Сгелиава. Стой, девятый ждем. Как, <соценно> как писать? Сгелиава. Вот сейчас без без. А, да. Вот да. встал Тоже Плески... упал сусаты. Да, тут массовые. Сомненькие. Куда мы идем? ждем девятую когда-то закончится. О, О, еще кто? один вздох. Вообще-то вышел с арены. Во, меня уже голод добивает. Я сейчас такими темпами выиграю. А чисто я я очередь. в очередь уже встал просто красный по табличке. Я знаю, я, не я второй в очереди. Пацаны, нет, я походу выиграл. Нет. Нет. Там еще один, двое человек с тобой. Двое? Тебе не без уха. Скин крутой, давай не Значит, Вот, я нашел парня. Бьет алло. Лонка, посмотри, скин сзади тебя а корчичок стоит. Он толп не понял, иди хочет сюда. тебя убить. Сюда иди. Я жестко лагаю. Он а нет, знаешь, это тупо, Этот тупо э и... Лолка, лолка. Короче, смотри, да, я начал коллекционировать комиксы, вот, да, надпись. Смотри, да. смотри какой прикол. Я жестко... И, сказал, и, да, короче, смотри, что он там было написано... Вот, я не все вещи. А куда? Я, короче, знаешь, что ну, ты переводил? Ну, точнее, это было переведено. Ну. Э да, э меня, давай, расскажи дядю, дядю, дядюшке пауку свои секретики. И я такой, говорит ты потом что-то. Я хочу Курганту, и я хочу давно, хочу, хочу к нему. Короче, я сейчас туда подаю... иду. О! О, я зашел. Так, я сейчас быстро. Вы уже играете, я так понял, без меня. Да-да, mm -hmm. вот правильно думаешь. Вот, пацаны, повезло. Вот, чисто повезло, потому что... У меня прям ну, морские лаги и, под, и у меня пол... Целых у три человека у нас. Давай к нам. Пишите Потом, иди, из кого-то. Быстрее 60 секунд. Я пока включу бандикам! Так, на Эш 12 начать снимать. Пацаны. Ну? Он тупо бегает. Он боится меня ты ему напиши, не бойся, я тебя по убью. Короче, я нажму F12, начнется снимка, да? Иди сюда. Да, да, да, да, да. Э, чё у меня больше дальше, но ну, плохо не переломаться, ничего, нормально. Пацан, ну пожалуйста, умри сам. Я что ли? Да не, не ты. Я этому... Дома. ой лолка ой лолка, Кабум, лолка начали на игры снимать всем привет Это всем здравствуйте дорогие друзья и сегодня мы играем на голодных играх и нас уже, сегодня трое кажется нас двое, Нет, уже а двое? двое. Уже один двое. наш не успел на игру так что мы снимаем вдвоем да так ну как у тебя с сундуками Вообще пусто. Ну, по крайней мере, я был в одном, там не Есть пусто. стрелы целые еда. Эти карты я не знал. Я тогда тоже знаешь, не туплю на ней. Короче, я побежал, блин, тут карты нет, ладно, я, короче, эм, поб... а, если поезд там, то мне туда. Короче, я побежал сейчас к ущелью, если его найду. А. -а, -а. если я, а, я не в ту сторону вообще побежал.